Ногой лоу -кик. Нет, я сам. Я пока по своей программе. Тройка в корпус, а дальше ногой. Это смешанный стиль. Комбинируй. Ты проиграл, если не дышишь правильно. Вдох на каждый удар. Дыши. Дыши! Я понял. Если ты с грушей справиться не можешь, как работать с противником? Он даст сдачи. Этот мешок, он весит тонну. Во время удара не перестаешь дышать.